Привет! Если вы хотите узнать возраст, доступность покупки или дату истечения регистрации любого домена или даже списка доменов, с этим справится Checker. Чтобы запустить такую проверку, достаточно добавить нужные вам домены в программу, выбрать параметры на боковой панели в группе Whois и нажать на кнопку Start. Сбор этой информации доступен всем пользователям тарифа Pro для Peak Checker. Как только программа закончит сбор данных, вы можете сортировать и группировать результаты по любому из собранных параметров, чтобы получить удобный для работы отчет.